приветствую друзья меня зовут вячеслав моноцков а вы на канале коллеги адвокатов здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике а также делимся своим мнением относительно происходящих событий незадолго до окончания весенней сессии комитет госдумы по финансовому рынку в очередной раз поднял вопрос о возможной компенсации гражданам за потерянные советские вклады депутаты вспомнили о советских вкладах не случайно После каникул в Госдуме запланирован отчет правительства, в ходе которого в числе других вопросов будет в очередной раз обсуждаться указанная компенсация. Дело в том, что государство признало тот долг перед гражданами 30-летней давности и даже зафиксировало свои обязательства в законе. Вот только реально рассчитаться с пострадавшими вкладчиками власти не могут на протяжении уже многих лет. Ежегодные же разговоры о восстановлении накоплений граждан в очередной раз не более чем виртуальное рассуждение. Даже в годы высоких цен на углеводороды власти не смогли изыскать такой возможности. Теперь же в крайне сложных условиях из-за пандемии, длительного карантина, сжатия потребительского спроса и падения цен на энергоносители в 2020 году такие разговоры не более чем популизм. Возможно ли вернуть деньги, которые советские граждане хранили на сберкнижках? Есть ли в бюджете деньги на указанные выплаты? В каком размере и кому в настоящее время выплачивается такая компенсация? если у иных категорий россиян шанс получить компенсацию за указанные вклады. Напомню, что в СССР граждане хранили свои деньги на счетах Сберкассе, единственном доступном банке. Практически все деньги вкладчиков, гарантированные государством, были уничтожены в результате краха Советского Союза, последующей денежной реформы 1991 года, гиперинфляции, превысившей процентов в 1992 году заморозкой вкладов и прочими прелестями шоковой терапии. В том, что государство разом лишило граждан огромной страны их сбережений в начале 90-х, многие обвиняют молодореформаторов из команды Гайдара. Те отвечали, что ко времени их прихода в правительство этих денег уже де факто не существовало, не было никаких реальных денег граждан Сберкасси. Этот прообраз нынешнего Сбербанка тогда не являлся банком, а был подразделением Минфина. Поэтому вклады граждан существовали лишь в виде записей в Сберкнижках. А фактически деньги моментально перечислялись в бюджет. Откуда тратились на текущие государственные нужды? Тема настоящего видео коррелирует с предыдущим видео о деноминации, денежных реформах 47-61 годов и стремление государства решить экономические проблемы за счет населения. С ним вы можете ознакомиться, перейдя по подсказке или ссылке в описании. В свете же темы настоящего ролика необходимо отметить, что юридически власти Российской Федерации признали свои обязательства по вкладам в государственный банк и обещали вернуть гражданам их сбережения. Еще в 1995 году был принят закон о том, что государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 -го года. Однако обратить эти обязательства в реальные деньги у властей никогда не было и нет никакой возможности. Законом о базовой стоимости необходимого социального набора были установлены. И некие правила перевода советских денежных обязательств в российские рубли. Согласно этому закону, россияне должны были получить в полном объеме компенсацию сбережений, которые находились на вкладах в Сбербанке до 20 июня 1991 года. Закон гарантирует сохранность средств, которые были помещены на вклады в Организации госстрахования России, Госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. В 2003 году действие закона было приостановлено. Не было денег и законов, которые регулировали бы этот перевод. С тех пор ежегодно этот мораторий продлевался. В декабре 2019 года действие закона было приостановлено до 1 января 2023 года. Согласно экономическому обоснованию, ежегодно предоставляемому правительством Госдуму на погашение обязательств государства по компенсации советских вкладов в 2020 году Требовалось 45 триллионов рублей, в 2021 году 47, в 2022 году 49 триллионов рублей. Указанные суммы составляют примерно половину годового валового внутреннего продукта России или более чем два раза превышает годовой федеральный бюджет. Между тем федеральным законом No. 380 о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов предусмотрено направление на эти цели по 5,5 миллиардов рублей ежегодно. Конечно, выделяемые деньги несоизмеримы с необходимым размером. Другими словами, денег нет, но вы держитесь. Но на что же идут выделяемые ежегодно 5,5 миллиардов рублей? В настоящее время выплата компенсации все же осуществляется, но на таких условиях, что эту выплату скорее можно назвать формальной. Порядок такой выплаты установлен в правительства Российской Федерации No 1092, о порядке осуществления в 2010-20-х годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном Банке Российской Федерации. Согласно указанным правилам, право на такую компенсацию имеют граждане России по вкладам в Сбербанк РСФСР, Российском Республиканском Банке Сбербанка СССР или Государственных трудовых сберегательных кассах СССР, которые работали на территории РСФСР. На вклады, открытые на территории союзных республик, компенсации не распространяются. Вклад должен быть открыт до 20 июня 91 года и не закрыт до 31 декабря 91 года. Вклады, закрытые с 1 января 92 года, подлежат компенсации. Компенсацию выплачивают исходя из нарицательной стоимости денег в 1991 году с применением коэффициентов в зависимости от года закрытия вклада и года рождения вкладчика. За вклады, закрытые в 1992 году, коэффициент составляет 0,6, 93 0,7, 94 0,8, 95 0,9. И начиная с 96-го коэффициент составляет единицу. То есть компенсация выплачивается в сумме вклада. И второе. Начисленная компенсация выплачивается в трехкратном размере, если вкладчик родился в 45-м году или раньше. А если вкладчик родился в 46-м и позже, в двухкратном. Для примера, предположим, на сберкнижке у гражданина Иванова 44-го года рождения к 20 июня 91 -го года имелась одна тысяча рублей. И с тех пор счет не закрывался. В этом случае 1000 рублей надо умножить на единицу. Это коэффициент для незакрытых вкладов. И умножить на 3, коэффициент от года рождения. В этом случае компенсация гражданину Иванова составит 3000 рублей. При этом стоит учитывать, что если ранее по вкладу выплачивались компенсации, из нынешней компенсации вычтут ранее выплаченные суммы. Выплате подлежит также непосредственно сумма вклада. Однако нужно учитывать, что в 1998 году в России провели деноминацию рубля. Все ценники и записи по счетам потеряли 3 нуля. Другими словами, тысяча рублей в деньгах старого образца стали равняться одному рублю в новых деньгах. Таким образом, если на вкладе в старых деньгах лежала тысяча рублей, то после деноминации они конвертировались в 1 рубль. Таким образом, гражданин Иванов может претендовать на выплату со счета в размере три рубль. Компенсации по советским вкладам выдают в отделение Сбербанка. Для того, чтобы получить деньги, понадобится паспорт и сберегательная книжка. В случае, если вы претендуете на выплату компенсации в порядке наследования, в дополнение к указанным документам потребуется свидетельство о наследстве и свидетельство о смерти вкладчика. Помимо компенсации по вкладу, наследник может получить выплату на оплату ритуальных услуг. Но она положена только наследникам вкладчиков, которые умерли не ранее 1 января 2001 года. Размер этой выплаты также зависит от суммы вклада по состоянию на 20 июня 1991 года. Если на всех вкладах умершего было 400 рублей или больше, наследнику выплачивается 6000 рублей. Если меньше 400 рублей, сумма вкладов умножается на 15. Как видно, размеры компенсации даже близко не соответствуют покупательной способности денег до кризиса 1991 года. Решение об обращении за компенсацией принимать, конечно, вам. Но как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти-клок. Рассчитывать же на реальную компенсацию вкладам в будущем на мой взгляд, не стоит. Власть не заинтересована в выполнении закона о гарантировании восстановления советских сбережений, потому что вкладчики либо умерли, либо за прошедшие годы потеряли надежду вернуть деньги. С вами был адвокат Вячеслав Малацков. Напишите в комментариях свое мнение о вероятности реальной компенсации советских вкладов. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате.